Однажды одному купцу приснился сон, в котором он мог понимать язык животных. Утром он побежал к пророку Моисею. Он просил Моисея, чтобы тот просил у Господа Бога такой дар для купца. Моисей ответил, нам не нужно знать этого. Если Бог нам этого не дает, значит нам этого не нужно. Но купец просил очень сильно, и Моисей согласился. Хорошо, я попрошу у Господа Бога такой дар для тебя, и если на то будет воля Бога, то ты его получишь. Утром как-то раз этот купец вышел на крыльцо, увидел, как его жена выбросила крошки с обеденного стола, и увидел, как петух схватил, схватил кусочек хлеба и побежал в сторону своих куриц. И он услышал, как собака, бегающая на дворе, стала говорить петуху «поделись со мной, брат, я голоден», на что петух ответил «не переживай, сегодня умрет хозяйская лошадь, а мертвую лошадь хозяин есть не будет, поэтому ты получишь все это мясо». Хозяин, услышав это, в срочном порядке побежал на рынок и продал лошадь за полцены. На утро, когда он вышел на крыльцо, он увидел, как собака гоняет петуха с криками, что ты меня обманул, я тебя съем. Петух кричал, успокойся, брат. Сегодня у хозяина умрет осел, и все будет нормально. Осла мертвого хозяина есть не будет. Хозяин, вновь услышав это, в срочном порядке побежал на рынок и продал. Осла. На третье утро, когда вышел, хозяин и увидел, что собака уже загнала петуха на высокое дерево. Петух с дерева кричал, «Брат, брат, успокойся!» Собака кричала, «Я съем тебя и всех твоих жен! Ты меня обманула, петух!» На что петух сказал, «Не бойся, не бойся, такого не должно было случиться!» «Сегодня у хозяина умрет раб, и на похоронах будет большой пир, и тебе достанутся крошки со стола!» Хозяин вновь, услышав это, побежал на рынок и продал раба. И вот он уже идет с рынка счастливый, Купец и видит пророка Моисея и хвастается ему, спасибо тебе, Моисей, Бог даровал мне такой дар. Моисей сказал, рано, ты радуешься, друг мой, завтра ты будешь горевать и плакать. На что купец ответил, нет, это очень хороший дар, я только радуюсь, я знаю выгоду, я знаю, как обмануть судьбу. И вот как-то утром купец, выйдя на крыльцо, услышал, как петух говорит собаке, сегодня умрет хозяин. Он сразу же, купец, бросился к Моисею, прибежал к Моисею и стал просить его спасти его. На что Моисей ответил, «Я тебе говорил, что ты будешь плакать, рано или поздно, ведь мы не должны знать того, чего знает Господь Бог. К тебе приходил ангел Израиль, сказал Моисей, ангел смерти, ты должен был отплатить ему лошадью, но ты продал ее. Когда он пришел к тебе во второй раз, ты продал осла. Когда он пришел к тебе в третий раз, ты продал раба». Теперь пришел твой черед платить жизнью. Друзья мои, не пытайтесь обмануть судьбу и не пытайтесь узнать, чего нам не дано. Обнял вас, ушел.